Bonjour les amis! Здравствуйте, друзья! Трудно придумать и найти рецепт пирога легче этого. Заливной пирог с капустой – это быстро, вкусно, экономно. Это тот случай, когда пирог готовится так же быстро, как и поедается. Капусту мелко нашинковать. Твердые сорта капусты лучше, как следует помять и слить лишнюю жидкость. Капусту я солю по вкусу и приправляю смесью сухих трав и пряностями. Слегка перемешиваю. Тесто готовится из кефира, яйца и растительного масла, которые тщательно перемешиваю. В муку всыпаю разрыхлитель, соль и сахар. Заливаю в готовую муку кефирную смесь. Вымешиваю тесто примерно как на оладьи. Для заливки растопленное сливочное масло соединяю с яйцами и солью. Довожу до однородной массы. Часть теста заливаю в форму для духовки. Ее лучше смазать маслом и присыпать мукой. Отправляю на тесто всю капусту, немного уплотняю. Покрываю заливкой и затягиваю пирог остатками теста. Выпекается он 45 минут при температуре 180 градусов. После готовности смазываю пирог кусочком сливочного масла. Какой он мягкий, нежный и ароматный. Это действительно супер вкусно. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон bon аппетит и абьянтол.